Всем привет, с вами Антон Савинов, вы попали на мой YouTube канал PlayTape Film Company И сегодня нашей реакции Последний богатырь 3, посланник тьмы О, даже уже последний богатырь 3, дано уже дали название Последний богатырь, надо же, наконец-то, финал Трилогии Последний богатырь. Как же я ждал этого. Ведь считается, что до этого выходили фильмы Последний богатырь Два Курень зла, который выходил 1 января 2021 года, и оказался самым захватывающим продолжением последнего богатыря, самого первого фильма комедийного, который мне очень понравился, как и первый. Вот. Вообще считается, что первые и вторые фильмы Последний богатырь мне очень нравится. Они мне очень зашли. Первый фильм, который смотрел вместе с мамой в октябре 2017 года, мне очень зашел. Но больше всего мне зашел. Корень зла, ведь это очень захватывающая сказка, наверное, таким же наверное, захватывающим и самым лучшим еще, намного лучшим, станет последний богатырь, 3 Посланник Тьмы, надо же, там где также появится Филипп Киркоров, в роли Жар-Птицы, <смех> вообще вот смешно, ну что же, меньше что ближе к делу, поехали, 3, 2, 1, поехали. с вами веселиться. Куда как важнее, готов ли ты. Готов. Честно говоря, никогда такой еще не было. <свят> Эй, буратинообразный, ну-ка, подсматривай. Бурящий Тьма к тебе взываю. Даруй мне помощника, чтобы осуществить задуманное. Лизу похитили. Дисней представляет. <рит> Вы видели, черт! Вот это сирище! Гарри, не отношу? Она теперь сильна, как никогда. Посмотрим! Велчам к моску Собрались на избушке по Москве, что ли, Шаст? А что? А ничего. <рит> Просто сядь и не шуми. Главное, ее по программе виноваться не снесли. Side. С мы приехали в Москву посмотреть, ну что ж, ребята, это был трейлер Последний богатырь послания тьмы, трейлер третьей части. Мне очень понравился трейлер. Ведь я запис записываю это для того, чтобы там добиться лайков, подписчиков, наконец-то. И, кстати, поставьте лайк. и Подпишитесь на мой канал. Пожарите на колокольчик, если это больше не произошло. И что вы думаете? Какой будет последний богатырь 3 послания тьмы? Какой он у себя будет? Мне очень интересно. Просто я хочу очень увидеть финал великой истории. Очень. Потому что, ох, как я наконец-то увижу, наконец-то, жар птицу. И, наконец-то, скорее всего как по спойлерам. Возможно, в последнем битве 3 мы увидим последнюю битву добра со злом. То, что там показали в трейлере, это там всякие там хорошие моменты, которые еще не, не показаны. Но когда выйдет финальный трейлер, особенно там, не знаю, второй там, ну самый финальный трейлер, покажет уж точно некоторые кадры последней битвы. Или нового персонажа какого-то либо. Тогда в итоге я смогу разгадать, каким будет финал Великой Истории последнего битвы. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Всем пока. Увидимся.